Сейчас 3 января 2019 года, меня зовут Антон Белюк, мне 28 лет и я живу в Польше в подвале, но одного дня я отсюда выберусь и окажусь на самой вершине. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life, и сегодня я хочу снова вам дать очередной заряд мотивации от меня на 2019 год, поэтому, собственно, так необычно началось это видео, и называется оно «Работа в Германии 2019. Как найти достойную работу в Германии, цели и советы на 2019 год». В общем, друзья, в этом видеоролике я хочу дать вам долгожданную многими информацию по поводу работы в Германии в 2019 году. Дело в том, что я работаю рекрутером в одном из лучших польских агентств по трудоустройству. У нашего директора и связи в Германии в управлении труда Германии, то есть компетентные источники, из которых стала известна информация, которая уже для многих не является секретной, о том, что э, работа в Германии в 2019 году, легальная работа будет возможна, но не сейчас еще, не в январе, не в феврале и не в марте. Так что ж, друзья, э, я считаю, что это не повод унывать. Это время, которое было дано нам как я считаю, как нужно это воспринимать. Время, которое было дано нам для того, чтобы в первую очередь подучить немецкий язык. Ведь как найти достойную работу в Германии? Нет какой-то секретной таблетки. Все точно так же, как и с Польшей. Хочешь найти достойную работу, знай хорошо язык. Хочешь работать на черновой и низкоплачной работе, тогда, естественно, язык знать не нужно. Поэтому особого секрета, друзья, здесь никакого, в принципе, нету. Поэтому какие все-таки должны быть цели и планы на 2019 год? Я считаю, что каждый человек должен ставить перед собой цели и какие-то планы на каждый год, желательно на каждый день, желательно это все записывать. Но ни в коем случае нельзя ставить Перед собой слишком много целей там не знаю, Лучше поставить три цели Но разбиться в древески И достичь их По-любому достичь Чем поставить 30 целей Взяться за все вместе И в итоге не достичь ни одной из этих целей Поэтому, друзья, если вы все-таки Планируете, уже наверняка решили для себя Что хотите ехать в Германию на заработки Хотите найти там достойную работу То в любом случае Одна из целей на 2019 год должна быть для вас э, такая цель, как изучение немецкого языка, желательно на разговорном уровне. Я для себя также поставил уже конкретные цели в этом году, их также немного. Одна из основных целей для меня на этот год это подтянуть уровень знания польского языка до уровня Б1, чтобы сдать на сертификат по знанию польского языка, благодаря которому я смогу получить польское гражданство, потому что без этого сертификата невозможно будет мне получить это самое гражданство. Но польское гражданство, в свою очередь, для меня сейчас единственный вариант для легальной работы в Германии. Поэтому, друзья... Следующие цели, это уже будет, конечно же, изучение немецкого языка и дальнейший переезд в Германию, друзья. Да, так что, подведению итога этого видоса хочу сказать, еще раз посоветовать вам, если вы хотите найти достойную работу в Германии или в любой стране, где бы то ни было, европейской, заграничной, в первую очередь, знание языка и будет вам счастье. Ставьте перед собой цели, ставьте обменивозные цели, не ставьте слишком за много этих целей, чтобы все поставлено выполнить в этом году и завершить этот год с полным удовлетворением. Также не забывайте про свое физическое состояние, не забывайте про спорт. Ведь в здоровом теле здоровый дух, никогда не устану это повторять. Если у вас будет здоровое физическое тело, здоровое физическое состояние, то вы сможете без труда черпать мотивационную жизненную энергию из недр своего организма и в противном же случае если у вас соответственно не будет здоровья то очень тяжело будет развивать другие сферы нашей жизни такие как сфера интеллектуальная сфера финансовая и так далее в общем друзья первое здоровье второе изучение иностранных языков ну и остальные цели уже решайте для себя сами вот таким я считаю должен начаться 2019 год и собственно начинаем бомбить и разрывать наши цели вместе, друзья. И концу года подводим итоги и посмотрим где кто из нас оказался. Что ж, спасибо всем, кто был сегодня со мной. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь на него, ставьте лайки под этим видео, также. Если вы заинтересованы в легальной официальной работе в Польше, проходите по ссылочкам под этим видео на мои ресурсы, на мой сайт, на телеграм-канал. Там вы найдете все актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус. И я думаю уже относительно скоро там появятся вакансии и в Германии. На этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. На связи с Польшей. И помните, друзья, границ не существует. Границы только в нашей голове. Пока.